Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Сегодня представляю новое расширение, которое вышло в 2019 году. Называется General 8. Находится оно еще в бета-версии. То есть самое-самое начало. Это-то и хорошо. То есть с самого начала мы начнем работать с этим расширением. Значит, ссылочка находится под видео. Регистрация стандартная. Обязательно подтвердите почту. Если почту не подтвердите, кошелек, то есть расширение жетона на кошелек собирать не будет. То есть обязательно подтвердите. Как только подтвердили почту, заходите в кабинет. И первое, что вам надо сделать, это нажать вкладочку Предпочтение. Значит, если у вас английская версия будет, поставьте переводчик. Либо третья вкладочка сверху. Вот, заходите сюда и здесь э, заполните все вот эти вот данные. И дальше категории, на что вы хотите получать э, объявление. Я поставил абсолютно везде галочки э, с целью, что больше рекламы, больше жетонов, больше заработок. Что и вам рекомендуем. Значит по реферальной ссылочке э, найдете свою реферальную ссылочку. Вот заработать больше вкладки. Единственное, что рефералы, пока вот эти два месяца будут идти, пока в этой версии они отображаться не будут. То есть непонятно, сколько рефералов. Но в этом ничего нет страшного, они не потеряются. из за каждого реферала вы получите по 10 жетонов, которые потом обменяете на фунты стерлингов. Платит расширение фунта стерлингов. Скорее всего, платить будет очень жирно. Великобритания сейчас на подъеме, пытается выбиться в большой свет, так что платить будет жирно. И еще одна вкладочка, которую рекомендую вам посмотреть, это вопросы и ответы. Вот. Здесь почитаете в каком браузере, на каком телефоне, планшете это можно, как зарабатывается, куда выводится, как обменивается. То есть вся информация здесь есть. Как бы, Чтобы ролик был не длинным, я останавливаться на этом не буду. И дальше заработать больше. Вот здесь вот ваша реферальная ссылочка. Вот она. она. Ее копируете и везде рекламируете. Значит, чем больше друзей пригласите или чем больше соберете жетонов на кошелек, ваш уровень будет расти. И чем больше уровень, тем больше вам будет приходить оплата за рекламу. Вот, в общем-то и все. Рекомендую хорошее расширение. Не пугайтесь, что оно в бета-версии. Не пугайтесь, что пока не будут отображаться ваши рефералы. Никуда они не потеряются. Все это будет отображаться, как только запустится полная версия. Сейчас мы можем просматривать рекламу, собирать жетоны. Через два месяца обменяем их и выведем. Вот, в общем-то и все. Значит, Не скупимся на лайки, оставляем комментарии. Канал молодой, нуждается в лайках, комментариях. Не забываем нажать на колокольчик. Нажмете на колокольчик, значит первыми будете получать все видосики, которые будут выходить. Выкладываю я каждые два дня. Информации очень много, канал молодой. Есть что выложить. Этот канал уже не, не первый мой, это уже профессиональный канал. Здесь я выкладываю все, что касается заработков, все, что касается без вложения заработать, либо то, что есть в интернете, достойное внимания. Вот. Так что не забываем нажать на колокольчик, будете первыми получать как горячие пирожки. Вот в общем то и все. Всех благ, хороших вам заработков, устанавливайте расширение, будем работать. Пока-пока.